Ты на Твиче как икар, который не прикоснулся к солнцу Сама провозглашенный гинеколог Эта песня станет твоей эпитапией Я уже ложу цветочки на могильный камень В этом висят и хейле Я ребенок, портящий жизнь Посылим соболезнов Кривский Махредина в руках юлычки, она держит его в аниме на ручниках Девочку из -за аниме снимают минимум пять камер, а твой подбородок уже не снимет ни одна Ты музыкант, но ты не макранец, чтобы всю жизнь не подметать дорожки, ты решил их записывать А, ты же не музыкант, дядь Ты случайно не фанат короля и шут. Тогда забей кальяны, пока лдуй Myksgo.com, промо Изи Изи закинулся, Изи обнулился У тебя на стриме рекламы недостаточно но и проживешь ты не как Ликс, недостаточно Для Крида, мапки Легенда Ты доктор с нулевым КД В мафии уже хуже тебя, народа нет Ты с братом как батончик Твикс Но ты левая, левая прям как Твич Твич, как ты лицемерный Раньше хедил весь этот движ, Сейчас во фриках сидишь Возьмешь свои баллоны Get the fuck out of